Дорогие друзья, приветствую вас на канале компании Радио В Это видео мы решили посвятить одной из самых старых, можно сказать, на рынке моделей радиостанций, которые до сих пор есть в продаже и не потеряли свою актуальность. Итак, встречайте, Motorola CP140. В комплекте, как обычно, у нас куча макулатуры, что присуще только Motorola само тело радиостанции далее антенна 4016 на частоты 403 527 мегагерц с разъемом типа болт длина ее составляет 17 сантиметров Пластиковая быстросъемная клипса, как ни странно, тоже имеет маркировку 5644. Аккумуляторная батарея 4497 литиево-ионного типа с емкостью 2250 мАч. Универсальный стакан зарядного устройства 4137 поддерживает зарядку литий-ионных, никель и никель батарей. Ну и конечно же блок питания с длинной маркировкой и выходным напряжением 16 вольт. К сожалению, зарядное устройство не импростипа типа. Стандартная радиостанция выполнена в толстом пластиковом корпусе на металлическом шасси. Пластик шероховатый, но при этом приятный на ощупь. Крепление батареи очень надежное. На шасси присутствует несколько пазов. Есть возможность заблокировать замок батареи, чтобы она не выпала при случайном падении. Так как радиостанция профессионального типа коммерческой серии Моторова, внешний вид довольно аскетичный, нет ничего лишнего. На лицевой стороне расположен динамик и микрофон. Сверху два волкодера один отвечает за громкость и включение, второй за переключение каналов. Тут же расположен маленький, но яркий светодиодный индикатор приема и передачи и разъем под антенну. С левой стороны мы видим большую кнопку передачи, сигнала в эфир и две программируемые кнопки. По умолчанию... На них запрограммированы следующие функции. С другой стороны мы видим фирменный аксессуарный разъем под прорезиненной заглушкой два джека, 2 джека 3.5 и 2.5. Обращаю внимание, что аксессуары с типом Kenwood не подойдут, так как имеют другое расстояние между джеками. Тут все просто, нет никаких лишних функций. Включение, она же громкость, 16 каналов памяти, заранее запрограммированных на разрешенные частоты. Все основные настройки программируются с компьютера. Две боковые клавиши можно запрограммировать на следующие функции. Быстрый вызов по заданному тону, переключение мощности, включение и выключение сканирования выключения дополнительной функциональной платы если конечно такая установлена индикатор разряда аккумулятора отключение шумоподавления громкость режим оповещения переключение между уровнями шумоподавления включение выключение вокса включение выключение режима ретранслятора и режим шепот здесь также доступны все возможные тоны и ДТМФ, выбор приоритетного канала при сканировании, компандер и многое другое. Рабочий диапазон 403-440 МГц, 16 каналов памяти, шаг сетки 12,5, 20 и 25. Мощность радиостанции доходит до 5 Вт. Емкость батареи, как я уже говорил, 2250 мАч. Габаритные размеры 130 на 62 на 42. Вес в сборе 377 грамм. Температурный режим от минус 30 до плюс 60. При рабочем цикле 5590 время работы радиостанции составляет в среднем 14 часов. Радиостанция Motorola CP140 – это профессиональная, удобная в работе рация. При этом она дает максимальную дальность связи и высокое качество по сравнению с другими аналогичными моделями. Обладает супергетеродинным приемником. Данная модель прошла проверку на выполнение жестких требований промышленных стандартов, в том числе цикл ускоренных испытаний, имитирующий пятилетнюю эксплуатацию радиостанций в тяжелых условиях. От себя могу добавить, что владею такой моделью, но на радиолюбительский диапазон и пользуюсь ей уже более 10 лет. За это время она меня ни разу не подвела. Недаром эти радиостанции в свое время были популярны у РЖД и МВД.